Сегодня, 20 апреля, во второй половине дня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года продолжила свое падение. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, по состоянию на 15 часов 30 минут, этот показатель снизился до 26,33 доллара за баррель. Падение составило 6,6%. При этом стоимость майского фьючерса нефти WTI опустилась на 56,1% до 11,7 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня впервые с ноября 1998 года. Как сообщала и о по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,6 процента до 26,94 доллара за баррель. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.